Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Посмотрите на как, какую красоту мы вам показываем. Как замечательно облака переваливают перевал. Сейчас я попробую вам... Я это видео записываю, чтобы потом сделать его ускорить, наверное. Давайте я вам покажу, откуда это все идет. Вот Гренобыльская долина. Там впереди город Гренобль. А Это... Перевалы, в Гренобыльскую долину, из Гренобльской долины. Перевал, по которому мы по дороге постоянно к себе. Вот внизу дорога, по которой мы едем из Гренобля к себе домой. И вы посмотрите, как красиво видно, как текут облака. Прям вот они, можно как к завороженному смотреть на это зрелище. То есть облаков нет. Потом воздух поднимается вверх, от подъема вверх он охлаждается и происходит конденсация влаги, которая есть в воздухе. После этого, пройдя вот этот вот склон, воздух опускается вниз и, как вы видите, облако тает. И этот процесс идет бесконечно. Просто потрясающее совершенно зрелище. Я в диком восторге. Так, но ну мы далеко достаточно отлетели, потихонечку теряем высоту, мы в минусовой системе. Ну, у нас 3000 метров, нам до дома хватает, поэтому я продолжаю это снимать. Просто феерическое зрелище. Да и просто это происходит еще быстро. Ветер 84 километра в час. Мы фактически висим на месте. Вау! Вообще! И сейчас мы на обратном пути пойдемся по вот этой скальной стеночке. У нас достаточно для этого высоты. Я думаю, будет очень красивый вид. Да, Саша? Да, я уже как думал снять ее. О чем ты думаешь? Снять ее. Ну давай, попробуй снять. Какая красота творится. И потом дойдем до нашего роторного облачка. Возьмем следующую волну. Сейчас, друзья, все будет. Сейчас мы подходим к вот этому заснеженному склону, на котором висит облако. Посмотрим, нет ли перед этим облаком чего-нибудь, а может быть просто вдоль облака прошвырнемся. Идем в постоянных минусах. Но это не страшно. Сейчас, возможно, с нами будет какая-то турбулентность. Но это тоже не страшно. И все у нас красиво. Вот здесь царство холодно. А в самой долине Гренобля тепло. Видите, травка. Зелененькая пока, но скоро будет зелененькой. Мы подходим к облачности. Я обожаю такие полеты. Так, солнце откуда, Саш? Вот, ага, сейчас попробуем сделать свою гало. Вот, облака. Мы в область не сходить не будем. Но прочимся на Адмире. Смотрите, под нами область со Заснежные долины. У -у -у -у -у. Красота. Так, высота нормально достаточная. Я контролирую высоту, потому что нам надо еще к вернуться впереди. Вот, смотрите, впереди облака, я через него прыг, вот так вот, и перескакиваю. И ныряю вниз. Разгон. Вау! Саша! Саша! Посмотри, какая красотища, Садка! Вау! Друзья, это... Просто праздник какой-то, как, как я говорю часто. Ой. Очень живописно, то есть яркое такое свечение. Еще после всех этих а, там осадки были и так далее воздух очень почистился, весь такой прозрачный. Скорость 59 километров в час. Представляете, как с этими скалами нас должно потрякивать? Смотрите, какая злая скалища у нас здесь. Сейчас пройдем рядышком. Оп! 50 скорость у меня. Прошел над скалой. Оп! эй! -э -э -э -э! Ой, смотрите, как, как, как, как это выглядит. ведь она вся такая заснеженная, зубастая такая, покрытая из Отпереди а у нас зона, где может быть следующая волна, в которой можно будет набрать высоту, если захочется. Мы провалились уже под облака, есть плюсики. возможно, что нам самое время идти домой на аэродром. Вау! Началась турбулентность. Так, простите за то, что кадры дрожат, но это реально жизнь. Да, сейчас посмотрим. Прямо по курсу должна быть волна. Ну, и, о, очень сильно трясет. Вы видите, иногда ждать на видео, на видео, как шатает в кончике крыла. Оп. А вообще, собственно, крыло. Перегрузка сейчас. Оп. Ох. Ну, до 2G забрасывает. От 0,5 минус до 2G в плюс. Да, они приятненькие, Но это последствия прохода вот этой роторной системы. Вот, это, вот эти все склоны создают нисходящее течение и турбулентность, которая трясет. А волна стоит вот здесь. Так, смотрите, запищал наш прибор. И где-то здесь мы сейчас входим в волну и все становится опять ламинарно. Это выглядит на приборах, Саш, закрыл 4. Магия. Я всегда говорю, что волна это магия, да, Саш? Да. А ты и как мы считаешь? Следуешь. Да, вот. Кстати, ты хорошо. У меня вообще друг поэт можно сказать, Саша. Посмотри налево и скажи что-нибудь, глубоклажаемым любителю летнего спорта. Все Я всегда спряч... говорил примерно одно и то же самое. Приходите в небо, смотрите, как, как здесь красиво, и это не страшно, и не так уж и сложно. Надо просто захотеть и двигаться хотя бы мульти на Вот, видите, друзья, только мудрый у меня друг. Мы взяли волну, это магия. Я тут снимал как-то ролик, хороший дошел терпит, что волна – это магия. Помните, был смешной ролик про самолет, когда... Э девушка стюардесса рассказывает почему надо выключать там приборы в самолете Мы даже магия мы летим на такой штуке которая летит непонятно по каким законам это магия но так и собственно и волна опа выскочили из волны сейчас я вперед пробьюсь Смотрите, друзья я неудачно описал какую кривую и меня выдуло из волны еще и скорость потеряла до 100 км в час, это было неприятненько. Тут нужно быть внимательным, потому что с волной соседствуют злые ротора. Ну вообще мы как бы заканчиваем полет, нам нужно вернуться на аэродром. И вот это все снимаю вам просто показать, что мы здесь можем продолжить, набрать высоту и продолжить полет. Но оп, это весьма по некоторым причинам непросто. Вот по каким я очень не, не могу понять, по каким. Не всегда, друзья, удается прям сразу все сделать, все как хочется. Видите, сначала вроде как получилось волну взять. Сейчас как-то не очень получается. Вот впереди облако и одно роторное. Так, что у нас с высоты? Хватит нам до него дойти и вернуться нормально назад. Попробую против ветра чуть пробиться. Вот так. А? Закрылок минус. Ой, черт. Да, слушай, как... как ты шьё! Летает по кабине. Ну что, друзья, только для вас. Безмонтажное видео, впереди облако. Оп, мы до него не долетаем. Эвакуация. Уходим в нашу долину. До облака не долетаем, не хватает высоты, к сожалению. Вот перед этим облаком еще одна волна стоит, но, к сожалению, мы до него не дотягиваем, очень большие минуса схватили. По дороге минус 4,7 метров в секунду скорость снижения. Обходим вот этот красивый склон, вам показываю. Я сейчас закреплю, постараюсь закрепить телефон. Нас сейчас будет опять подстармливать. Здесь по весне очень красивые водопады снежные. Ледопады, то есть как, э, Тает снег И получается, что вода идет вниз И замерзают огромные Такие голубые ледопады Я очень люблю По весне летать сюда, посматривать их. Э, Продолжается у нас снижение 83 километра в час ветер нам спину дует Могу вам показать на приборах Вот, 85 Второй прибор показывает 79. Ну, правда где-то посередине. Снижение у нас минус 4,9 метров в секунду, минус 5 метров в секунду. Ну вот так. Приходится. О, опять как будет трясти. Черт. Вот это нам дает прикурить. Увидел, что творится, а? Ого-го-го-го-го-го-го-го! Хорошо я ремни подтянуть успел. Да, вот он 80 метров в час, друзья. Заяц-волк из мультфильма. Заяц-волк из мультфильма. Вот этот прибор вам показывает перегрузку. Вот можете посмотреть, какая перегрузка у на нас действует. Вот Зафиксировать телефон. Сейчас отрицательная, положительная... Отрицательная. Да. Шура. Как, как тебя развлекуха? Слушай, как хорошо, что мы с тобой волну вышли. И эти. Попробую поближе заснять прибор с перегрузкой. Сейчас еще будет. От отрицательные до положительной 2. Ну вот это вот, что что что сейчас происходит? Вот таким образом постоянно пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Но в целом больше двух не было. Постоянно трясет. Вот. Ну что такое 2? Допустим, я могу сам разогнаться до 200 км в час. И сейчас делать параболу, вот положительная, вот это легко переносится, и вот отрицательная перегрузка почти ноль сейчас будет. Когда ноль, все летает по кабине. Мы прошли склон, достаточно неприятный, ну в смысле по турбулентно. Сейчас все должно быть хорошо. И вот этот аэродром под нами наш запасной в долине, Аспербон, вы его прекрасно знаете. О. Там внизу что ли соревнования какие-то триктопланеристов, посмотри. Ой, этих авимоделистов. -э, посмотри, сколько народу собралось. Да, глянь. Или я ошибаюсь. Да, Такой ветер вряд ли. Но машин куча. Что-то они там делают. Там у нас еще и моделисты занимаются. А -а -а, волну мы брали с утра как раз вот в этом самом месте. Сейчас нету. И мы возвращаемся на наш аэродром, да, Саша? Да. Почему-то в планере нельзя, но если что, можно сделать себе несколько секунд невесомости. Да, да. да. Потягушки в планере сделать нельзя, мы можно сделать себе несколько секунд невесомости вниз, вверх и вроде как уже спина отдохнула. Спина да. продолжает. О! Восходящий поток, вот волна, кстати, которую мы брали с тобой по-моему. Слушай, дальше она в этот раз. Да. Нет, она на, том же месте. на том же месте, а ты ее здесь брал? Да. Я просто Я помню, за забыл отследить расстояние. Ну да. Ну, вот, Друзья, чтобы вы понимали, плелись волновых полетов, что это не только тряска, но и посмотрите, раз. Закрылок на 4. И мы пошли в волну, наверное. Я в прошлый раз тоже вам сказал, что пошли в и обманул. Планер на месте, видите, останавливается. Силуэт. Я могу даже спиной вперед слетать. Не, не смогу, ветер 52. Ветер, видите, с высотой очень сильно растет. Это, с одной стороны, создает хорошие условия для вонообразования. образования, с другой стороны очень усиливает турбулентность. Но ну, на этот прибор у меня вот перегрузка увидена. Соответственно, она нам показывает, насколько нас сильно. Ну, мы, понятно, своими попами чувствуем, насколько нас сильно трясет. Ну и перегрузка тоже. Мы не достигли самой волны, то есть мы сейчас в зоне, где несут тратора такие вихревые конструкции, которые поднимаются вверх. Если в этой вихревой конструкции повисеть. И набрать метров еще 150-200. Я думаю, что мы выйдем в волну. А так... О, смотри-ка, планер. Или что это внизу? Под нами что-то летит. Глянь. Справа. Очень похоже на... Может, это доклал? Планер, да. Давай посмотрим. Слушай, до какой низкой высоте он пришел. Да. Не, ну он выпарит. Мы с тобой 1800. У него на 500 метров. Мы с тобой сюда летали на такой высоте. Ну, наверное, ищет ротор, да, будет. Хочет выпарить и попасть в волну. Сколько времени сейчас? Так, ну нужно заходить на посадку. Все-таки. Возьмешь, поснимаешь? Я выпустил, друзья, у вас нас здесь в кадре нашего пилота Он борется сейчас с ротарами пытается взять полную Ладно Сейчас подойдет поближе что-то как -то у него не шибко получается Она же шибко кричит Смотрим. Мне кажется, это кваус. Ходил из двери. Как мой стек, скажешь, уже не сделал. Подхожу к аэродрому Буду заходить сразу на посадку Там нужно определиться к 14 часов 30 минут Мы уже время свое не прогуляли, 3 минуты у нас еще есть Посмотрим, мы ложимся на лимит 3 минуты Так, шасси вываливаю Есть шасси Открыло на посадочном положении 6 Подгустим тормоза проверить, работают Начинаю снижение, полностью на полностью выпущены поближки тормоза. Осматриваю аэродром на предмет. А если там кто? Никого нет. Смотри на ветер. 50 км в час будет ветер. Достаточно сильный. Выровнулся по полосе. Саш помнишь, что взлетали, как было все? Да, лучше стало. А? Лучше стало. Да, гораздо лучше остался, конечно, небольшой уголочек у толдуна, но почти незначительный уже. Высота у меня сейчас будет 1100. Прохожу против ветра, видно, как планер упирается. Не хочет лететь. Вперед. Почти висит на том месте я сейчас ты можешь твердом поснимать как красиво твердом вот, проходит внутри земли вот твердом один директор заумень клянем захожу на траверс полосы травлю высоту интерцепта Лежу скорость 150 км в час, потому что это создает мне более комфортные условия для пилотирования Здесь надо проскочить градиент на высокой скорости, чтобы у земли не тухнуться. Может провалить у земли, если скорость меньше. И сейчас спокойненько гашу скорость. Притираю планет в земле хочу его остановить выскакивай на асфальт слушай как классно разворачивает на ветер реально сильно разворачивает <соспорядка> Остановились. замечательно Фух, такой вот был полетик ой красивый Фух. <с -соспорядка> до новых встреч Глупоко уважаемый, любитель летных видов спорта. Фух. Была без Всего вам доброго.